Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши мамы! Сегодня мы приветствуем вас в нашем зале и хотим порадовать праздничным концертом. Подготовили его ваши самые дорогие, самые любимые, ваши дети вместе со своими педагогами. Вот уже больше 20 лет, последнее воскресенье ноября Россия отмечает День Матери. Этот праздник занимает особое место. Это праздник, которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят детям свою любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И пусть каждый из вас чаще говорят теплые слова ваши дети. Выступлению наступлению готовится... Юные участники концерта. Я приглашаю на сцену хор учащихся третьего и четвертого класса. Концертмейстер Елена Ахметова, Кармейстер Ольга Швецова. Смирнов. Милая мама. шаги в этом мире, раскрывать сердце добру и любви. От нее мы принимаем ценные жизненные советы зрелые годы. Именно мамы подарили нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что мы любимы, бескорыстно и искренне. И за это мы бесконечно благодарны вам, дорогие мамы. Концерт наш продолжает Ирина Лукьянова. Преподаватель Полины Главанских. Бах. Маленькая прелюдия до мажор. И будет звучать Аркам. А наш концерт продолжает Кирилл Петухов, преподаватель Ирина Бабаилова. Козлов, полька, топ-топ. Надежды в этом слове. Мама всегда рядом. Кем бы и каким бы ни был ребенок, для нее он всегда самый лучший, самый красивый, самый умный, самый родной. Концерт продолжает Ярослав Мамрянко. В его исполнении мы услышим детскую сюиту в мире сказок. Произведений будет три. Марш Бармалея, Вальс мальвины и страшная история. Чем дарить давить жизнь Концерт продолжит Егор Кузнецов Преподаватель Ирина Бабайлова Иванова Испанская зарисовка синтезатора. Павел Баженов и Александр Скопкарев исполнят пьесу Семеновой часики. Преподаватель Вера новое автора перевод Комарицкого «О тех, кто хранит покой детей». мама, за что, я не знаю. Наверное, за то, что живу и мечтаю, и радуюсь солнцу и светлому дню. За это тебя, родная, люблю. За небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Михаил Иванович Винко. Простодушие. Исполняет Полина Позделина и Софья Поздеева. Концертмейстер Марина Шумихина. концерт концертмейстер Юлия Трушкова, преподаватель Елена Павлова. Мама живет его дыханием, его слезами, улыбками. Любовь матери так же естественна, как естественно цветение селени, как первый весенний дождь. Солнце согревает землю и все живое, а ее любовь согревает детей всю жизнь. Концерт продолжает глеб умеров. Преподаватель Ричард Белава, концертмейстер Надежда Тютрымова, Петр Ильич Чайковский, песня без слов. события, люди, встречи, но воспоминания всегда будут возвращать каждого из нас в светлый мир детства, к образу матери, научившей нас говорить, ходить, любить землю, на которой мы родились, и верить в сказку. Эдвард Грик «Шествие гномов» исполняет Аксинья Лаптева, преподаватель Марина Шумихина. связывают хоровые отделения нашей школы и детской школы искусств номер 9. И сегодня мы очень рады видеть на этой сцене наших друзей из девятой школы. Иоганн Себастьян Бах по проводке под Гайцем. «Бист Дубаймир, ты со мной?» Исполняет туэк Людмила Никифорова и Станислава Меземцева. вместе. Братико Надежда Геннадьевна, преподаватель Василенко Галина Васильевна. от вероисповедания. И, и само сочетание слов «Ава-Мария» своим звучанием уже рождает музыку. Наверное, поэтому композиторы так любят создавать мелодии на этот текст, а публика — слушать. «Ава-Мария» — начальная фраза молитвы, которая представляет собой приветствие Архангела Гавриила Пресвятой Деве, когда он сообщил ей весть о будущем рождении у нее Иисуса Христа. Чесноков, Ава-Мария, исполняет Людмила Никифорова, концертмейстер Надежда Прадько, преподаватель Галина Василенко. Же концерт хармейстеру школы номер 9 Калине Васильевне э Васильевич. Да. И наша участь концерт-мейстеру сегодняшнего выступления Надежде Геннадьевне Братькова. Вот вам такие погадали. И слава призыв Академии Руслан Все тепло и нежность. Только ей за ее заботу, за волнение, за любимые и уставшие зверя. Подарите радости и мгновение. Пусть ее глаза всегда горят. А наш концерт продолжает Даниил Васильев, преподаватель Марина Шумихина. Шаппелл. Нактюр. Дониес Минор. матери — это счастье ее детей, потому она бывает второй строгой, взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына или дочь, желает им добра. Мама — первый учитель, друг ребенка, самый близкий и самый верный. А наш концерт продолжает Виктория Рыбникова. Концертмейстер Марина Шумихина, преподаватель Люсида Маговицына. Балагерев Эпстромот Иоганн Себастьян Бах. Переложение Попова Русский текст Серпина Перед дорогой Исполняет хор старших классов Константмейстер Ольга Швецова Концертмейстер Елена Ахметова говорим вам с праздником вас, милые мамы и бабушки. Пусть ваша доброта принесет тепло в сердца окружающих вас людей. Пусть в вашем доме всегда звучит музыка любви, доброты и счастья. Всего вам доброго и до новых встреч!